Здравствуйте, мои дорогие друзья! С Новым Годом, с Новым счастьем! Первое видео, Димаш видео 2019. Я приехала обратно домой в Сингапуре я вот здесь, в моем студии. И у меня были очень хорошие две недели с мамой. Она мне накормила пельмени и там всю русскую любимую еду. Да, видно. И посмотрите, что я нашла в русском магазине в Германии. Ммм, mm, вау. Wow. Вот это да. Если вы со мной дружите на Инстаграм или на Фейсбук, вы, наверное, уже узнали, что я купила красивую, хорошую казахстанский шоколад. Казахстанский шоколад вот сразу видела и сразу подумала, если я буду, Димаш, видео делать, я буду этот шоколад кушать и буду с чайком или... С кофем пить. У меня еще такой интересный Екатарина. So... Смотрите, да, там та, та, танцуют. Это новое, wow. А там все народ танцует. I'm oh. Okay. давай сделаем маленький стоп Еще одно что-то сказать если он поет live это очень просто вроде бы узнать если он поет live это потому что larynx. я вот сейчас русскую слово не знаю он шевелится, да? наверх идет вниз идет это очень быстро узнать если ты поешь live вот на этих постановках, на этих каналах, я знаю, что невозможно это все лайв сделать, потому что у них большой народ, и там все другие артисты, и это просто, да, просто невозможно это все быстро сделать. Давайте дальше посмотрим. Естественно, понятно, если ты на сцене, и ты профессионально это делаешь, естественно, люди хотят, чтобы ты профессионально уже пел по-английски или по-китайски, не знаю. Сначала человек поет по-китайски, по-английски, по-итальянски, по-французски. Это тоже вообще нелегко. И сначала надо каждый, каждый, um, in every language, has different sound, has different work, different tongue position, um, different larynx position. It's not so easy to pull up. And to sing in a different language takes time, takes practice, and it takes patience, right? Um, right there. Просто нереально О, Видео так быстро закончилось Если я была он Если у меня был такой бы голос Я естественно тоже лайф не пела Не постоянно Потому что чтобы берегить голос Это просто нереально каждый день Ведь лайф это очень тяжело, это работа И это очень важно, чтобы, чтобы состоять этот голос Ты должна делать специальную диету Ты должна смотреть, как ты живешь, как ты разговариваешь Ты не можешь просто каждый день разговаривать Утром до вечера, если тебе такой голос Тебе надо хорошие тренировки И мы тоже с мамой разговаривали, разговаривали, разговаривали про это Это самое-то, талант, и талант, и работа это Просто настоящий феномен. Если вы смотрите на YouTube и вы пытаетесь кого-то найти, так, который так поет, это просто он бы давно уже где-нибудь бы спел, правильно. И на э, самом деле, что мужик так может еще задержать этот, этот э, фальсэто и head voice whistle register. Это просто нереально. Есть очень хорошее интервью Мана Марая Керри. Ее спрашивали, почему она лайф не поет. И там сказали, о, это не может быть, у нее такой голос. И как она так? Она лайф не поет. И э, потом она пошла на телевидение, она спела лайф. И она сказала, я не могу с моим голосом, таким большим инструментом, я опять это сказал, я не могу постоянно так лайф петь, потому что я должна перекидать мой голос. И у меня голос идет низкий, да вообще, да, whistle, To whistle note, right? и чтобы берегить этот голос я должна быть аккуратна с ним и это правильно и знаете где проблема? проблема не петь каждый день проблема, что мы очень много разговариваем и это что делает нас очень um, tired, you know because we speak every day all day and that's what makes us tired more than the singing опять попалась как русский русский английский микс если вы если вы пишете на комментариях, пожалуйста не забывайте написать линк это очень очень важно я могу посмотреть на это видео некоторые видео тоже невозможно смо смотреть на моем районе есть такая улыбка мы любим люди с улыбками давайте много дальше дальше улыбайтесь и будем наблюдать и дальше смотреть я вас целую и с новым годом опять и с новым счастьем и чтобы все было хорошо и исполнилось исполнилось у вас Большой привет и до встречи.